Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим картофель с грибами в горшочке. Для этого нам понадобится картофель, репчатый лук, грибы, шампиньоны, молоко. Из специи нам понадобится соль, черный перец, мускатный орех, кориандр и имбирь. Приготовим нашу заливку. К молоку добавляем соль, перец, кориандр, и имбирь. Все перемешиваем. Укладываем все слоями в горшочек. Картофель у меня нарезан на ломтирезки миллиметра по два толщиной. Выкладываем слоями грибы. Ой, вернее, картофель. Затем грибы. лук и продолжаем так дальше заливаем нашей заливкой Ставим в разогретую духовку до 200 градусов на 50-60 минут. Наше блюдо готово. Добавляем сметану. Приятного аппетита!